Hey, всем привет, с вами Тимур Лав. И сегодня мы с вами смотрим Валеру Гостера Хочу в подвал. В принципе, там и живу, а в принципе там у меня и дом. А, привет, подвал. ты тут, да, да, да, там у меня там и дети живут, и жена живет, все живут, короче, все, все вместе. А, сегодня смотрим Валеру Валеру, потому что мы давно не смотрелись, вообще давно не разговаривали вообще. Потому что либо я пропал, а мне зимние сессия, это и все так. Ну, сами понимаете. Так что погнали, смотреть Валеру. Короче, я нашел потерянную рулетку и успешно ее сожрал. Это было очень чудесно, но у меня не покидал один вопрос. Хруст бизе, где? Перед началом хоррора я бы хотел вам подарить предновогоднего снеговичка. Ну и заодно решить ведь наш спорт, чей снеговичок все-таки лучше. Я сейчас снут. И что? И Типа за это время снеговика круче. Опять какие-то спортивные штуки. Готовься к Эй! хе хе Увеличивайте шарики! Ля-ля-ля! Снежки катать, это классно! Это будет детки спрингл. <плес> Пинк. Почему-то выглядит немного безумно, но мне даже нравится! А-ха-ха! ты собираешься вообще лепить? Или ты хочешь заранее проиграть? Я готов! Останавливай таймер сраный, короче. Ой, ты такого миленького снеговика слепила! Ммммм, красивый. Я готов взглянуть на твоего снеговика. Пожалуйста. Если в этот раз ты не оценишь, суп мои старания, за 10 минут то он даже не влезает, как мне встать так, чтобы... А ты обязательно должен быть в кадре? Он просто охеренный. 9 детей сидят, Эмма. Девять детей сидят в моем подвале, так что будем знакомы, а, а, милые кости к вашему множество вопросов. Девять детей, один стул. Как они все уселись на него? Это нам и нужно будет узнать, скорее всего. Как Армян, там? главный герой нашей. Армин, Ар. Братишка, а, ко, ко мне, братишка, давай, давай, давай. Ко, ко мне, камни, ко мне. Ко мне. А, сейчас будем тушить лытки Очень любознательный и, мальчик. Эй. Ему вот вот исполнилось 9 лет после его дня рождения. Он начал замечать странные... Ему вот-вот исполнилось 9 лет после его дня рождения. Как-то... Масло маскиное. Вещи, происходящие в заброшенном доме напротив. В одну из ночей, увидев в окне свет, решил отправиться в этот таинственный дом. Это уже прекрасный графон. Симпатично. Я армян, мне 9 лет. в дом. Что так жутко? Жутко, страшно. Страшный, стрёмный дом. Чтобы обосраться в нем. Так, первым делом загляну в окна. Кто мне написал СМС, но я пока на это не реагирую, я да. играю в РУ, где прекрасная графика и страшно все выглядит до чертиков. Что там за ветер? Так, тихо, не пишите мне, выбивает метод. Там... Какие за свет заплатите, я что, дурак что ли? Откройте дверь, пожалуйста, я мальчик любопытный. Пустите в гости, пожалуйста. Опачки. Если лампа работает, крутится, значит, что-то мутится. Кто-то есть. Там. А как зайти внутрь И вообще? Стой. Ладно, придется искать подвал. А -а -а -а. Yes. Даже не в подвал, а смотрите комнату со светом на втором этаже. Я хочу весь дом осмотреть. Он слишком симпатично выглядит. Вы можете посмотреть. У меня даже мурашки по коже пробежали для такого эффекта. Слушайте, это напоминает... Кто играл, помню, в резик 7, ну не саму игру, а в демку, то прям вот копия, вот реально копия, только на улице была, э, там было мало пространства для того, чтобы походить, посмотреть, но там было 2 секунды, ну очень много похоже, и похоже еще э, на ре 77 то помнит, игрушка такая была, ну тоже демо, была типа 5, типа 5, ну, потом она, конечно, провалилась, еще никто не сделал ее, и так далее, ну типа похоже, ну реально. Дальше в меню Escape. Я помню свою задачу Я хочу в подвал В этом доме есть? Ой, бля А вот это обязательно? Вот эту картину? Весь настрой портит Телевизор у вас барахлит, ребята Выключу его вам Супер ТВ Да какой же это супер? Сейчас вот так вот сидит Супер ТВ, который лагает Классная Россия Звоните нам Пара-па-па-па-па Супер, отстой Ну не знаю, вам бы тут почистить ванну в принципе, симпатично Я бы тут жил Ну вы так своих гостей распугаете Но не меняют Я слишком наг Что скрипит натуре найк реклама кстати здравствуй джек я ваш давний фанат и очень люблю ваши работы хотел получить эксклюзивную куклу ответьте пожалуйста 9 детишек уличка. новороссийская стрит from Челябинск. это это офигенная игра Чернолябинск. 88 новороссийск стрит лондон блять Too было, блядь, О май гад, это что, я в Челябине, что ли? Ладно, потом посмотрим. В нет таких красивых домов. Что за футболистом живет на втором этаже? Пускает шкаф на второй этаж. Образивши. Опа. Что ж, я же сказал, я парень мерзкий, я до вас Но я все еще сначала изучу каждый уголок вашего дома. Потому что в Челябинске я никогда не был, житель Челябинска. Типичная э, жена э, Челябинска. Звоните, пишите, просту. А зачем так нагнетал? Тень. Я испугался. Ой. Ой, мальчик. Всегда знал, что дети меня притягивают. Они несут себе добро в моем доме. Да и во мне это добро всегда отсутствует. Теперь в моем доме много детей. Украденных. Ой, господи. А что с тобой? Митя. Ваня. Юра, вы что, объединились? Тут должно быть страшно, но Валера такой. Витя, Ваня, Юра, Настя, и Истюшка, сегодня в комедий-клаб. Ну, ну, типа, вот тут, типа, вот так вы играю, типа, for Сам. Потому что, чтобы не нагнетать себе атмосферу, мы всегда делаем смешной стендап, так что нормально. Опа, что тут у нас значит, пацан? Кукола. О, какой ты мерзкий, выходи. Фу, он ей напоминает э, фильм, кто помнит, "Мертвая тишина», вроде так называлась. Вот, вот там вот такая же ст страха иллюзия, напомню, была, я даже заговариваюсь, потому что я такую же херню помню, только она была в костюме, была такая белая. У -у. А, ну да, на ну, человека не похож, на человека такое, такой, малая, маленькая, а вот тут реально похож. Дурак. Эээ, -э... дружить. Или нет? Движка. реально дурак. Мне. Вообще. Ящерица. Хочу ящерица. Ладно, свет, привет. Ну да. Я все равно же зайду. Хм. Я ждал тебя. Кто? Ан... Пельмени. Сюда ждут меня даже. Андрей в душе. Токсик. В натуре, Андрюха. Андрей Токсик. О! Девоньки, нам туда. Вот после новогодней сессии нам туда надо. В натуре? Ну ладно. Че, 9 лет, я в депрессии, запаковывай меня. Запаковывай, я сказал? Че думаешь, я боюсь э, вот этого всего? Андрюха, токсик. Ай. что ты сделал? Я все проглядел. Котики очень мило. Выбраться из дома? Дом. Нет. Это теперь мой дом. Теперь ты выбирайся отсюда. Думал Андрей токсик, это я токсик. Митя, ты что Хватит только моргать, господи, меня сейчас самого слепит. А, мяч, правильно, сваливай. Хочешь идти, иди. Ну, давай, иди. Я что-то не понял, теперь музыку мне выключили. О, ребенок, где-то плачет сына корзина. Найти источник. А, это пяти реально. Вот здесь. Помоги нам, ключ над телевизором. Над телевизором, где телевизор? О, привет. Э, стой, ямбус. Ручки, то чё такие грязненькие? Ребят, ребят. А может, они грязненькие, откуда ты знаешь? Э -э. А, да. И что, самый умный, я тоже могу перемещаться, Чтоб тебе не повадно было, на твое место встану. <сос� Mitgl pueden> Лох. Жопа встала, место потеряла в курсе. Ну <п bless> Так, телевизор. Э, телевизор был... Да? Привет. Спасибо, что подсказал, где телевизор. Очень приятно. Не могу, нужно взять стул. Да? А стул где взять, кстати? О, стул. Таскать стул. Что там, Netflix <сёк> включили, че <Что>, все красное? <сёк> Текст. Yes! Да. Ключ. Что дальше? Цель? <сёк> В принципе, моя цель по жизни, и кем понял. я пойду в цель будущем. Цель, смысл жизни, ничего не ясно, ничего не понятно. Да-да-да. Снова наверх, спасать детишек. Я их спасаю только с целью, чтобы не свалились с моего нового дома. И ты тоже, понял? Хотя ты оставаешься, ты прикольный. Хм. Не понял, откуда тут шкаф? Тот самый шкаф, который перебежчик. козел. Скоро я умру. Это не очень меня печалит. Хочется сделать последнюю работу. Скоро я умру, это не очень меня печалит. Хочется сделать последнюю работу. Это моя курсовая работа. Соединить детей, чтобы они жили мирно. Это как? А, мне кажется, произошла перестановочка в доме, типа да. здесь был ух <как> вниз. Я не знаю куда идти, но я догадываюсь. Mm. Есть что-то, что мне как кажется верный путь? Нужно идти. Поле без камор. Господи, я испугался. У меня сейчас какая-то херня перед экраном. Вот тут упал, а это пушинка. Фу, как же романтично! Вау! <сос> подвал, наконец-то! Меня Ура! заманили в подвал. Это очень просто. Что там такое? Вибра кровать, я туда хочу. Лайфхак, как заманить меня в подвал. А, не, это басы долбят какие-то просто. Колоночка. Это снова был сон об да этом, сон странном, об этом доме. странном доме. Но скоро армян пойдет туда играть в нарды, короче. Что это за шляпа была сейчас? Спасибо, что провели демо-версию нашей игры. А что это была демо, я купил ее за 9 детей. Кто мне теперь вернет в подвал? Короче, пользуясь случаем хочу сказать, что в подвале есть место. 9 слотов, присоединяемся. До свидания. Слушайте, ну... Ужастик, прям лично про мою жену. Так тихо. Так, молчать, молчать, говорю. Так что сегодня мы посмотрели балеру Гостера. Кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А так 9 детей мы, конечно, продали на органы. Армин потерялся, все хорошо. Венди, давай, пока. Всем удачи и пока-пока.